Всем привет и после выпуска очередного ролика большинство моих подписчиков попросило меня сделать видео, в котором я бы рассказал как сделать такую же штуковину с их устройствами, какую вы прямо сейчас видите на моем iPhone 7 Plus. Ну что ж, в общем-то меньше слов больше дела. Поехали. Если память моя меня не подводит, то, насколько я помню, установка кастомных клавиатур появилась еще со времен iOS 8. И для того, чтобы сделать это чудо-юдо с вашим устройством, необходимо скачать любое приложение, которое так или иначе позволяет установить кастом клавиатуру на ваше устройство. В нашем случае это Rainbow Key, приложение относительно недавно появилось в App Store. Если что, это не реклама, это честный и независимый обзор, поэтому... Обо всех плюсах и минусах, естественно, я буду вам рассказывать. В чем заключается особенность данного приложения или, если быть корректным, клавиатуры, так это то, что здесь можно полностью настраивать клавиатуру а точнее кастомизировать ее так как хотите именно вы кастомизировать изменять, создавать извращаться как хотите так и называйте, по-любому будет правильно и помимо уже заранее подготовленных и предложенных пользователю на выбор тем как платных так и бесплатных у вас есть неограниченная возможность творить с вашей новой клавиатурой то что вам заблагорассудится для того чтобы начать создание необходимо нажать на плюсик по центру который расположен в нижнем пункте либо же баре, и у нас все начинается с выбора фона. Вы можете выбрать как платные, так и бесплатные варианты, но я же предпочту, ну например, взять какую-нибудь картинку из галереи. Например, вот можно взять что-то типа вот такого: вот заблюрить, выбрать же какие-нибудь другие. Ну окей, возьмем вот этот, этот самый. Такой наиболее сейчас красивый, можно даже выбрать какую-нибудь гиф-анимацию, хотя давайте дождик и поставим, грустно все-таки немножко, хотя не знаю чего, но тем не менее. Далее мы можем выбрать цвет и форму клавиш, на моей памяти это первая клавиатура, в которой такое можно сделать, выбираем более округлые формы, либо же вообще формы можно убрать, но тем не менее я хочу сделать вот так, чтобы было все про... По красоте, например, на белые квадратики можно поставить и белые буквы, либо же там какие-нибудь мятные, коричневые, красные, какие вам заблагорассудится. И, естественно, выбираем шрифт. Мой самый любимый, по-моему, это вот этот, если, опять же, моя старческая память меня не подводит. Можно выбрать эффект, с каким будет тапаться та или иная буква на клавише. То есть, например, вот такая вот конфеточка. Можно выбрать радуку, и мы видим, как у нас это все красиво происходит, черт подери. Но я же ничего выбирать не хочу. И самая приятная часть, от которой вообще не хочется отходить, это выбор звуков. По-моему, я создал новый хит. Теперь остается дело за малым. Переходим в настройки, основные, пункт клавиатура, выбираем Естественно, параметр клавиатура, новая клавиатура, и выбираем в данном параметре Rainbow King. Предиктивный набор — это одно дело, другое — это для любителей смайликов. Здесь клавиатура точно попадает в яблочко. Если мы напишем абсолютно любое какое-то предложение, например, учеба или уч... Я не знаю, что я хотел написать, то нам, например, попадается ученый, либо же, если мы пишем учеба, нам ничего не попадается, какой-то странный иероглиф, но тем не менее... Посмотрите, как здесь работают алгоритмы. Пишем слово учеба, у нас появляются практически все смайлики, которые так или иначе связаны с этим словом. То есть какой-то иероглиф, книжка, блокнот, развернутая книжка, несколько книжек и так далее и тому подобное. Не заходя в само приложение, в клавиатуре можно настраивать внешний вид и дизайн, можно отправлять гиф картинки также присутствует поиск по ним. И что самое интересное, они адаптируются по вашему языку, который установлен на клавиатуре, и также можно просмотреть быстрые настройки, например, рассказать другу, не знаю зачем это сделано, включить-выключить звуки, правописание, коррекции, упрощенный ввод, просмотр символов, тап добавить новые языки, и в принципе это все, что нужно для быстрых настроек, все остальные вы можете просмотреть непосредственно в самом приложении. Однако, Apple все равно заботится о приватности, либо же конфиденциальности данных на вашем устройстве даже при использовании сторонней клавиатуры от некого разработчика. И поэтому, если вы будете совершать определенные действительно серьезные действия с вашим устройством, точнее на вашем устройстве, например, такие как перевод денежных средств с одной банковской карты на другую, кстати, я пользуюсь Рокетбанком, можете оформить карту по ссылке в описании к этому ролику и получите 500 рокет рублей себе на счет, и в общем-то вы в плюсе. Карта бесплатная, дебетовая, поэтому вообще прям красотулечка, но сейчас не об этом, то в этом случае ваше устройство будет использовать стандартную клавиатуру, что естественно говорит о том, что Apple все равно таки палится о нашей с вами безопасности. И это круто. Эй, друг, не забывай делиться этим видео со своими друзьями и родственниками во всех социальных сетях, а также не забывай, что у меня есть офигенный инстаграм, куда я каждый день заливаю истории. Провожу еженедельные стримы, трансляции, такого ты не можешь увидеть вообще нигде. Ссылочка также будет в описании под этим роликом. Отличайся, пиши в комментариях, какой твой любимый напиток. До скорых встреч, пока.